Эрогический вызов — это влияние на ментальную сферу человека. У человека сначала возникают мысли, за ними чувства, и затем желания. То есть это все происходит практически одновременно, но с такой последовательностью. Сначала мысли, потом чувства и желания. Вам нужна будет фотография или сделайте рисунок. Напишите все, как указано в видео. После того как вы закончите наносить рунические символы на фото, обведите их своей кровью. Возьмите иголку или булавку, продезинфицируйте и эм, Уколите безымянный палец левой руки. Вам не надо ведро крови, вам нужно совсем пару капель, чуть-чуть, и слегка введите символы. Не нужно, чтобы там, не знаю, был это вот это, дождь кровавый. Просто, чтобы на этих символах э, попала вот как бы, ваша кровь. Не обязательно прям полностью вводить линии, так же как э, красной ручкой. После этого нужно сделать оговор, как написано, затем фото сжигается, и э, то, что вы сжигаете фото, это вы активируете этот э, рунический став, и он начинает э, работать сразу же после этого, и пепел нужно развеять э, ну или же высыпать на землю. Ни в коем случае нельзя только вот в, в унитаз или в умывалник или куда-нибудь какой-то э, водоем. А, ну, ну вот и все, собственно. Удачи. И до следующего раза.